Сегодня на повестке дня очень хорошо, мне известная лыжа, которую я давно очень знаю, и она мне очень нравилась, и даже я ее в топ ставил. Здравствуйте, сегодня говорим о лыжах Armada Invictus 108, вы в титрах видели и очередной тест, в на немножко версии, хотя мне кажется, что у обновился дизайн с тех пор, как я это то есть, это было там пару-тройку лет назад, мне показалось, что она не изменилась никак. По катанию лыжа осталась таким достаточно интересным, направленным фрирайд-универсалом для такого именно внетрассного катания. Хотя она, мне кажется, эта лыжа все-таки такая очень универсальная. На мой взгляд, она... Ну, как бы, когда она появилась, в общем-то, тогда еще не было очень так прошарено... Именно чисто скитурное направление лыж. Поэтому она была очень универсальна, потому что она позволяла кататься и мочить скитур, ходить, в общем-то. В принципе, она и не тяжелая, на самом деле, для скитуры вполне себе адекватная. У нее прямой задник без, очень, с небольшим рокером, очень классическая форма. Напоминает мне они такую вот эпоху направленных лыж в 108-й талии классической, типа там К2 Анекс. Вот, значит, по катанию лыжи очень достаточно интересный, мягкий задник, который хавает весь снег, все неровности, который хорошо всплывает, который облизывает вообще весь рельеф, вот, в общем, шикарно работает на амортизацию, на отработку, на всплытие, но проваливается при работе в носок, то есть, как бы, когда будете пытаться гасить в нос, именно работать на носки, на жесткой трассе это особенно чувствуется то он, он, естественно, проваливается. Проваливается, но, собственно, ну и не надо на него давить, в принципе, да, потому что, как бы, в этих лыжах, там, в носке, в общем-то, кроме амортизации, ничего и нет, исплытия. У них хорошая, достаточно ровная середина, такая цепкая, хваткая, и при этом, при всем, достаточно комфортно при боковом проскальзе, даже на разбитом склоне вот, и дающая очень достаточно высокую степень контроля вот. и что главное в этой лыжи, у нее очень интересный рабочий задник такой, достаточно упругий прямой, цепкий и он позволяет и контроль получить в коротком повороте. и, в общем-то, пофигачить на ходах, обеспечить стабильность немножко в более задней стойке, чтобы выставить носы, как бы, наверх и дать им возможность, собственно, сделать свое дело, то есть они делают, и у них, как я уже сказал, это амортизация неровности. Вот пусть они их амортизируют, а мы как бы на задничках покатаемся. Вот в таком катании лыжа прекрасна, то есть, каком таком? Уточню, потому что, как бы, не всегда люди понимают. Это лыжа для достаточно такого уверенного катания на ходах, на скорости. Лыжа любит скорость. Лыжа любит, когда ее гонят. Лыжа не любят короткие повороты. Лыжа не любят особенно короткие повороты в снегу, в глубоком. Вот. Хотя в глубоком снегу на скорости она просто поет и вообще шикарно. В общем, лыжа, которая... Нужна и будет играть на ногах умелых уджерайдеров Понимающих катание и имеющих хороший широкий технический арсенал То есть, которые могут поехать и на серединке лыжи, и на задниках лыжи, и на передниках и это чувствует. Вот для них она будет интересна В общем, я бы не воспринимал эту лыжу как универсальное катание такого новичкового фрирайда Типа я вот тут немножко трассу покатался и хочу такую лыжу, которая мне позволит и на трассе, и по чуть-чуть по чуть-чуть, в трассы, во фрирате, по чуть-чуть, вот по чуть-чуть во фрирате, то есть на укатанном жестком снегу получится, и все может быть даже хорошо, в мягком снегу по чуть-чуть, ну, как бы не получится. На крутом склоне по чуть-чуть тоже будет нехорошо. В узком месте будет просто печалька, печалька. То есть, если вы начинающий лыжник приехали, и вас привез там гид или инструктор в какое-то узкое место, ну, это горе, печаль, тоска. В остальном лыжа песенная экспертам, просто сказочная, отличная. Лично мне очень нравится такой формат лыж. Те, кто следят за мной, они знают, на чем я катаюсь и понимают, что я как бы не лукавлю, я сам ещу. Но такой специфики лыж и мне это очень импонирует. Да? Но советовать я ее не могу, потому что, как бы, как обычно, Тесты читают больше новичков, и новичку я точно знаю, что на такой лыжи может быть непросто совсем. То есть, если вы как бы покупать его можно, только если вы точно понимаете, о чем речь и вы к этому готовы, и вы готовы работать в этот прямой без рокера задник, такой, хо -хо, который. вот Либо тестите перед покупкой. при том тестите серьезно, так и нормально. Именно тестите, не так, что там проехал, там не упал, о, четко, здорово, здорово, все. А так именно, тестите в тех местах, которые у вас преобладают в катании, и в тех условиях снежных, которые у вас преобладают в катании. Будет вам счастье, все. Я пойду по тысячу следующую, чтобы не пропустить ее. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите чаще на сайт, пока.